Всем привет! Создали рекламные кампании, написали красивые продающие тексты, заполнили все дополнения расширения, но как еще выделиться перед конкурентами? Подключенный чат с оператором, либо автоматизированный навык вашей компании для интеграции с сервисами Яндекса. Плюс одна точка во взаимодействии с клиентом. При хорошей статистике мы получаем еще плюс один клиентоориентированности. Также в Яндекс-чатах можно настроить автоматические ответы на вопросы клиентов. И вместе с этим мы получаем минус одно действие до совершения конверсии. Кроме тех преимуществ, которые мы обозначили, мы получаем больше внимания от пользователей к нашим рекламным объявлениям. Плюс ко всему кликабельность нашего сайта увеличивается. Это относится как и к рекламному трафику, так и к органической выдаче, где мы тоже можем присутствовать. Для подключения Яндекс чатов можно использовать либо готовый бесплатный оператор от Яндекса, либо воспользоваться уже вашим созданным давно чатом, к примеру, на живой сайт, на Bitrix, либо других платформах. Если вдруг разработчик вашего чата не поддерживает интеграцию с Яндекс-диалогами, у этого сервиса есть открытая API, а это значит, что мы всегда можем сообщить разработчику о возможности подключить дополнительный сервис. Не любят или не могут? В тренде онлайн-чаты и каналы. Не всем пользователям нравится звонить, не все пользователи любят изучать большие полотна текстов на сайтах. В коммерческом сегменте им иногда проще задать вопрос напрямую оператору в чате, а вам – ответить на него и получить себе дополнительную аудиторию. Также чат – это дополнительный консультант и разгрузка ваших менеджеров от типовых вопросов от клиентов. Эти вопросы можно прописать в автоматических ответах в Яндекс Чате. И небольшой бонус для занимающихся SEO-продвижением. Статистика в Яндекс Яндекс.Чатах косвенно влияет на ранжирование вашего сайта непосредственно в Яндекс. Если у вас остались вопросы, пишите их нам в комментариях, либо задавайте вопросы своим персональным аккаунт-менеджерам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про нас.